Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить очень простой крем. Здесь доступны ингредиенты. Нет муки, яиц, масла и желатина. Подходит для наполнения пирожных, эклеров и в начинку для торта. Мне понадобится 100 грамм какао-порошка, 360 грамм сгущенки, 400 грамм сметаны можно заменить на молоко, йогурт, сливки. И 150 грамм белого шоколада. Белый шоколад можно заменить как на молочный, так и на горький. В кастрюльку с толстым дном соединяю сгущенку, какао. Перемешиваю до однородности. Добавляю сметану. Ставлю на средний огонь. На это уйдет минут 5-7. По мере нагревания масса становится жидкой. Появляются первые бульки. Будьте осторожны, брызгает. Не получается? Нет. Добавляю шоколад. снимаю с огня переливаю в другую миску дно миски абсолютно чистое то есть даже не видно что здесь что-то пригорело это говорит о том что здесь не содержится муки и яиц закрываю пищевой пленкой в контакт и даю полностью остыть прошло 6 часов крем у меня абсолютно холодный Крем получается нежный, из доступных ингредиентов. Данный крем подходит для наполнения пирожных, а также эклеров. В торт его тоже можно ложить, однако необходимо делать стабильный борт, а в середину укладывать данную начинку. Данный крем с характерным вкусом какао, поэтому если вы по каким-то причинам не любите, то этот крем не для вас. Когда крем постоит при комнатной температуре, он теряет свои стойкие качества, то есть размягчается, но на вкус это никак не влияет. Вот такой крем получается в итоге. Он нестабильный. Кому идея видео понравилось, пишите комментарии, пробуйте, экспериментируйте. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.